Сегодня спектакль я иду по застывшим аллеям Прекрасно Москва на пороге двадцатого века И радостно мне и досадно я так сожалею Что здесь в этом городе нет одного человека Ищу ваши Краткой на яркой афише Брожу вот то тень по вишневому вашему саду Губами одними молю, пусть никто не услышит Любите меня, мне это надо Вы так далеко там, где снег на деревья ложится. Я здесь, как полярный медведь, по сугробам скучаю. А море беснуется, море ревнует и злится. Я вам напишу это после вечернего чаю. Счастливые едут, а я остаюсь в этом склепе И юг не люблю, и почти не скрываю досады И выжжено сердце, как выжжены южные степи Любите меня, мне это надо Быть у ворот фудиямы На тропах Египта, а может под небом Шанхая И вас окружают такие прекрасные дамы А я в этом клетчатом пончо сижу и читаю между нами планеты Тоннели, метро, этажи, миражей, анфилады Я жду вас сегодня и завтра, и в будущем летом Любите меня, мне это надо Жду вас сегодня и завтра и в будущем летом, любите, любите меня.